Всем привет! Сегодня мы поговорим про Рево. Недавно пошла такая пушка, <свят>, что короче сирого Рево больше не будет. И что кольоровый это говно, это кольоровый лишается, там той ангел и та херня червона, яку я все життя ненавидел. Це все лишається, а сиро снимают. Більше его не будут выпускать, варить, или что там делать. Шаманить над ним там всякие бабки-ворожки и мольфари я честно вот не не понимаю чего именно вот сиры сняли есть пару у меня версий таких что типа, сиры там занадто много оборотов и того его сняли а кольоровый лишили потому что там типа по 6 оборотов по, сколько там, по 4 походу даже тому ангеле я не помню я знаю, что 6,5 в желтому, в червеном вроде бы тоже немного меньше, не, короче, до сраки. Что я могу сказать, мне как-то обидно, хоть я его уже не пью очень час, пару месяцев где-то уже. В последний раз, что я его пробовал, это было, может, 3,5 месяца назад, и вообще, как-то так, мода на бухание уже потрохи проходит. Ну, но все одно, как-то мне, честно, мне обидно. Потому что это было единственное, что, действительно, если ты себе себе напиться, то это был такой самый крутий вариант. Ты і не был пьяным гімном, таким, который не может идти рівно по, по лінії, по тротуару. И ты не был каким-то таким, капец, тупеем таким, который не может два слова до кучи связать. Ты пил Торево, и ты был как бы и пьяный, и не пьяный, и хер знает какие. Ну, короче, оно было нормально. И... І... Обідно, потому что если сравнивать его с каким-нибудь тем же с російським российским ягуаром, конченым, то, то я один раз его пил, честно, я его до конца жизни, он еще десь є, я его пить больше не хочу, потому что тут такое гимно, что невозможно даже передать. Попиешь то и то гімна тупо хочешь спать и все. Что там такого прикольного? Если, не знаю, если кто-то хочет, нет, если кто-то Порівнює Рево с Ягуаром, то это не порівнюється, это совсем разные вещи Ягуар, то действительно, это херня полная, а Рево было что-то нормальное Что? Чего обидно? Потому что с тем Ревом было очень много разных спогадей <гад> як це не смішно звучить, але це напій нашого дитинства Кто <гад> розуміє про що я говорю, ну, я його по сути, начал бухать где-то в 16 років, чи в 17 лет когда он лишь вышел, то я его попробовал там у нас в а -а -а. центре и відтоді почав начал пить его на постоянной основе и <laughs> как-то с тем ревом все такие какие-то спогати про пьянки то они именно с ревом связаны Водка это хуйня, серьезно. Водка это для дебілів, для конченых алкоголиков, которые вообще себя не поважают, вообще ніякі. І, И, конечно, есть люди, которые считают, что рево это отрава, а что водка это ліпшення. Я рахую, что лучше раз потравиться ревом, чем хуярить ту галимую водку и потом с цирозами лежать в лікарнях, чтобы тебе вырезали по полу желудка. Нет, это хуйня. Полна. И водкой не бывает так, что ты типа, в стопку, в две и типа тебе хорошо. Нет, потому что водку ты або пьешь в раку, либо вообще її не пьешь. Потому что от 2-3 стаканей тебе ничего нема, лишь печет в и оно не пьянит. А Рево было как стандарт, такая золота середина. И выпил, и нормально. теперь не знаю, если я когда захочу что-то пить, то я, честно, даже не знаю, чтобы я пил. Ну, а так как его теперь нет, то даже, честно, не могу себе представить его шейками Ни в якому разе то, что от шейка у меня пухнут очі. Я думаю, у других людей тоже какие-то проблемы, потому что шейк это полная херня Не понимаю, что типа шейк все равно лишається на полках, а більше больше нет В то гимно в два раза гирше И что, ну, ромкола тоже не канается, как для девочек пить ромколу Я тоже какие то час її пил ну, але, то херня, то таке, то девочки в садику будуть пить, то, то ромколу, ті бермікси, то параша. Что що... еще я могу сказать, я не знаю, может воно еще колись з'явиться. я честно все одно не понимаю, чого лишилось кольорове, а, а сирое сняли. Ну я думаю, что воно еще mm -hmm. Бо потому что що... я не думаю, что той чувак, который... Який... Там директор этого завода, где выпускается Рево, что он настолько... ...та человек, настолько тупа, чтобы такую золотую жилу просто тако взяли и просрати То что все любили сире, то кольоровое воно взагалі не користуется никаким попитом, ни где, воно завжди было позорное. галимы ми все выбирали классическое сире, бо что оно было лучше. А это последнее, что вышло, Ангел, то это вообще, все банки злити в унитаз, забыть, що оно колись було. было. Может може они просто... Я себе так задумался, чого так? Может того, что на кольорових банок, а все равно все купляют сирый, а кольоровые не берут. И никто не разбирает, в них стоят там и стоят, но с другого боку, сколько там то распродать? одну одну-две партии пустили по магазинах, все там на обмежене виробництво бехнули и все, и не треба свіпарити мозги и все одно идти на постоянку выпускать сири ну, але але, как-то так еще и ходят такие кончені слухи, что типа там амфетамин є в тому рево, что то наркотаж что від того люди вмерли ну не знаю, ну конечно, если выпить витро того гибна, то понятно, что ты умрешь. То даже если и водку добре выпить, не такую какую-то пальону, то можно умерти, то и древо тим больше. Ну... Если было 2-3 случаев, что какой козел козел там купил ящик, напился и умер, то это же не означает, что теперь треба закрыть целую компанию. Я рахую, что все-таки, это mm. пиздежь про эти амфетамины, если ну, логично подумать, это же хуйня, mm. хаос, там нафиг амфетамин. Та подумать, сколько стоит то амфетамин и подумать, сколько выходит, выпускается из завода по всей стране, цих этих банок. Это же сколько нужно иметь этих мешков, того амфетамина. Это же его вагонами везли бы в завод зреву, і и прямо такого из мешка бы засыпали в большой баняк, где то все варится и смешивается. Да же все смешно. То ни, ни одна партия, даже на один раз на все магазины Украины, не покриє ту ціну, сколько бы коштувало, би, который туда впихался, то амфетамин. Так что это повна херня, я думаю, что тут нема, что больше говорить, и так понятно, что это галима пиздеж. И еще на рахунок того, что рево пьют конченые люди, что типа это как-то від... такой посыл в 2007, что типа, когда все было модно, когда все были дети. Есть, конечно, есть такое. Вон действительно было популярно, когда все были там эмо, какие-то там были Рокеры, панки, концерты, всякие. Было такое, але mm. смысл не в популярности, не в каком-то там периоде. А... А джинсы тоже когда-то были коли когда были але но все равно все ходят, никто ж не обзывает никого об ковбой. колбой. Больд ⁇ джинсы, правильно же. И І... что я рохну? Хочешь это просто тоже галима, людей, які... Ну, які Тарево не пили, mm -hmm. або вашей не было на Тарево, або какая-то тупо ненависть до тех людей, которые выразились среди алкоголиков, пивних, которые любили пить там Львовский, Черниговский. Это еще в лучшем случае, потому что был такой арсенал, mm -hmm. то, Взагалі повна полная катастрофа. И mm что? -hmm. Ну, на рахунок, mm -hmm. я считаю, что это Просто такая галима, галима и еще что я хотел сказать, почему у нас завжди так? Когда у нас появляется что-то нормальное, что-то такое, как ни в кого. -то. Ну, в России же нет такого рево, нет такого реву в Америці, Его нема ни не где, -то. оно было только в нас. Ни где, -то. ни в Италии, ни в Польщі, немає его. Есть только в Украине. И треба, треба взять и закрыть. А нахуя? Ни хуя не надо придумать какие-то наркотики, там, поверить в это, какие градусы там не такие, ну я не знаю, ну что таке могло повлиять на то, чтобы закрили сирый Рево ну шейк шейка все нормально, и с лецензиями, и градусы там нормально и куча є похожих энергетиков на Рево с такими ж градусными співвідношеннями и ничего, ничего не закрывают, все нормально продается дальше, а это взяли и закрил не знаю, может они будут менять что-то ним, может какой склад будут менять, ну я, я не сильно страшно переживаю. Кажу еще раз, я не якийсь конченый алкаш, який тут сидит, плачет за каким-то ревом. Я взагалі последнее часом не пью и не курю уже. Скоро будет четвертий месяц, как я не курю. Ну, пейте деколи пью, там, але какие-то дребницы. Ну, так, чтобы mm -hmm. страшно заливаться, то я взагалі никогда не был любитель таких грандиозных напиваний. Але вот, просто вот, воно было действительно нормально. Так что вот такая вот история про всем любимый Рево. И лишь не что воно вам тоже не нравилось, бо то, что я знаю, что воно понравилось всем. Будем надеяться, что воно еще появится, и будет все, как всегда. Все, всем пока, спасибо за внимание. Заходьте, подписывайтесь, чекайте новых подкастов, они будут час от часу выходить, про разные такие речі. Пока.